Всем привет, с недавнего времени мы начали делать переводы SCP объектов, которые публикуем в Телеграме, стараемся делать один большой перевод за неделю, вы можете поддержать это дело, а также просто канал на Donation Alert, ссылка в описании. Объект номер SCP-2898. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Дом, содержащий SCP-2898, был куплен и помещен под попечительство фонда. Стены дома должны ежедневно проверяться на наличие новых экземпляров SCP-2898a. А датчики движения быть установлены по всему дому, чтобы обнаружить новые проявления SCP-2898b. Остатки экземпляров SCP-2898-B должны быть удалены из дома и утилизированы надлежащим образом. Описание. SCP-2898 представляет собой серию структурных аномалий, возникающих в двухэтажном бунгало, расположенном на авеню, в Джорджтауне. SCP-2898-A обозначение изображения человеческих лиц, спонтанно появляющиеся на внутренних стенах резиденции. SCP-2898-A появляются на всех типах поверхностей, включая бетон, штукатурку, дерево, толстые слои краски и в некоторых случаях на стенке из рисовой бумаги в главной спальне. Экземпляры изначально расплывчаты и имеют лишь мимолетное сходство с человеческим лицом. Но в течение последующих -6 дней, они становятся более четкими и контрастными, образуя четко различимое изображение. После чего экземпляры SCP-2898-A постепенно превращаются в целостное изображение человеческого тела в течение трех недель. Секция стены, содержащая полное изображение SCP-2898-A, в конечном итоге воспроизводит живое гуманоидное существо, обозначенное как экземпляр SCP-2898-B. Все экземпляры Экземпляры SCP-2898-B, по-видимому, построены из обычных строительных материалов, в частности, материала подобного материала поверхности стены, из которой они выходят, а иногда из небольших количеств биологического вещества человека. Частичный список сущностей приведен ниже. Все экземпляры SCP-2898-A и B напоминают LPI-5775 Беатрис Чо, бывшего жителя... Авеню, Чо была художницей, известной своей работой в ГОИ «165 коллектив возрождения» и часто включала аномальные предметы в свои скульптуры. В 1999 году ей поставили диагноз «деменция», и два года спустя ее семья отправила ее в дом престарелых. Хотя биологические материалы, обнаруженные в некоторых экземплярах SCP-2898-B, по-видимому получены LPI-5775. -E Она остается в хорошем физическом состоянии. 57 одинаковых символов, нарисованных розовым мелом марки Крайлон, расположены по всему интерьеру здания. Наибольшая их концентрация на северной и западной стенах LPI-5775 -E утверждает, что не несет ответственности за создание scp SCP-2898. Но в одном интервью она заявила, что могла легко забыть это из-за своего состояния. В настоящее время изучается возможная связь с SCP-474. Приложение. 2898-1 Частичный список проявлений SCP-2898 Номер 10 Описание Предполагается, что он появился из бетонной стены в подвале Похоже, что экземпляр отошел от стены и свернулся в позе зародыша под столом где он в конечном итоге и остался Экземпляр был обнаружен при приобретении резиденции фондом Номер 43 Описание Появился из стены в главной спальне которая была полностью перекрашена в прошлом Экземпляр состоялся из влажной краски и приблизительно 45 кг человеческих волос, позже подтвержденных как принадлежащих LPI 5775. Сразу после появления экземпляр начал лихорадочно месить лицо обоими руками в явной попытке усилить черты лица. Экземпляр затвердел через 52 секунды. Номер 105. Описание. Появился из кафельной стены в ванной комнате на первом этаже. Экземпляр был изготовлен из керамики, с грубо соединенными шаровыми шарнирами. Сразу после его появления сущность имитировала использование молотка и зубила в течение примерно 5 минут, прежде чем полностью прекратила всяческую деятельность. Номер 132. Описание. Появился из стены студии. Экземпляр состоял из мокрого гипса. Он неоднократно подбирал играл инструменты для лепки и бесцельно ходил по комнате, после чего через 4 минуты полностью осел и рассыпался в пыль. Несколько полос отбеленной ткани, вместе с фрагментированными костями, по-видимому, человеческого происхождения, были обнаружены на полу студии после разложения экземпляра. Кости были позже идентифицированы как принадлежащие LPI 5775. Номер 179. Описание. Появился из панельной стены в гостиной. Экземпляр, казалось, был сделан из дерева, но быстро высох за 21 секунду. В течение всего этого времени он находился в состоянии крайней дезориентации и паники. Было замечено, что по телу сущности после прекращения движения распространился лакированный блеск. Приложение 2898-02 Выдержки из рукописных заметок полученных на авеню 7 5 1999. Полагаю, я бы пожаловалась, но это несправедливо. Я видела достаточно, чтобы понять, что ничего не вечно. Даже камень, мягок, податлив и смертен с правильным набором инструментов. Продолжение во вторник. Ханна забирает меня, так как она запретила мне водить машину. 12.5.1919. Мы раздумывали о том, чтобы уехать, но одной пожилой женщине в доме нелегко переехать. Кроме того, мне нужно переместить студию. Дополнительное пространство трудно создать в месте, которое не принадлежит вам. 27. 7.7.1999. Я открыл студию впервые за последнее время. Хотя утешает, что я все еще что-то могу, но странно видеть, сколько произведений я не помню. Примечание для себя. Оставлять пометки с указанием времени и даты. 13.9.1999. В каком-то смысле человек не чувствует, как он движется. Я много раз прихожу и ухожу. Оставляю комнаты только для того, чтобы войти в них через минуту, забывая то, что я забыла. Только дом остается неизменным. Ханна говорит, что там слишком много комнат, что я создаю беспорядок в этом месте. Но мне нравится, как оно есть. Я прихожу и ухожу, а комнаты остаются прежними. Я думаю, что они формируют меня. 30-е, 30.12.1999. Получила письмо от старого друга в Штатах. Должно быть, я раньше им все говорила, так как они желают мне здоровья. Их работы странно всплывают у меня в памяти. Возвращаюсь в те времена. Импринт вливание гравюры разума знаки которые рисуют сами мне интересно 11 1 2000 я нахожусь в студии в эти дни есть что-то поддерживающее в творчестве даже в создании небольшого произведения или переделки я создала следовательно я существовала я создаю я существую я создаю и снова существую и опять и опять 19 3 2000 я думаю что каждый день как новый для меня я точно знаю что сейчас ханна приходит чаще я знаю потому что не списки покупок в течение прошлых двух недель или около того. Если я не составляла списки покупок, то некоторое время не ходила на рынок. Я бы пожаловалась, но я не думаю, что в состоянии делать это больше. Третья, 5 2000 Кашляю чаще. Ханна говорит, что это от пыли в воздухе студии. Мы пошли на компромисс, и она помогла мне перенести некоторые вещи в гостиную, где было больше света. Я напугана, потому что я больше не могу найти некоторые вещи. Шестое, 2000 Ханна беспокоится за меня. Она говорит, что я звонил ей прошлые Ночью, и что я была очень напугана, что я была одна в доме. Это бред. Я не боюсь дома. Дом не боится меня. Гончарное изделие не боится формы, из которой оно появляется. 23/7. Я нахожу больше одних вещей в своем доме и не нахожу других. Но если они в моем доме, значит я сделала их или потеряла. Дом говорит мне, что это правда. 1/9. Я не могу найти студию. Я думаю, что потеряла студию. Но я не думаю, что дом потерял меня.